Очень интересно получается, что в сентябре месяце я для своих продавцов начала серию тренингов, которые мы проводим каждый год, и первый тренинг, который я проводила, это «Идеальный клиентский сервис». Соответственно, мы компания, которая оказывает клиентский сервис для наших клиентов Мы не продаем рекламу, компания Тавр, да, понятно То есть мы, основное, что мы продаем рекламу, но мы оказываем клиентский сервис Поэтому очень полезно сегодня присутствовать на конференции, где клиенты рассказывают о клиентском сервисе Те, которым мы его оказываем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 Делать все, чтобы клиент был счастлив, чтобы он всегда возвращался, чтобы он был, получал необходимую прибыль при работе с нами, чтобы он всегда улыбался и чтобы прибыль его росла вместе с нами очень долгие годы.